Это снова я, с вами Димас, канал Коуз Brother Хукс, оператор Антон. И сегодня решили для вас приготовить интересную такую наливку, заливку, настойку, можно по-разному называть. Увидел у соседей растет красная рябина и решил, что нечего оставлять все птицам, а сделать из этого настойку. Такая замечательная рябина. Вот я ее обрезал, промыл, она у меня промылась. Прям с палочками тут, с веточками чуть-чуть. Не страшно, все-все, в блендере это мы миксанем. В принципе, она, морозы ударили уже. Были морозы небольшие, максимум 5 градусов ночью. Она уже подморозилась и довольно-таки должна быть вкусное. Уже такая сладкая. В принципе, нормальная, Таким вот, своим рябиновым вкусом, насыщенным. Много вариаций при давлении. Есть таких настоек, наливок. Но ну, обычно все делают целые ягоды, берут и заливают там спиртом или водкой, или еще коньяком, разными спиртными напитками. Мы будем использовать сегодня спирт и сахар. Естественно, вода у нас родниковая, подготовленная, и все как полагается. Как бы четыре ингредиента будет у нас в нашей наливке, настойке. Что нам для этого понадобится? Тут где-то, наверное, ну, килограмм. Может быть, чуть побольше. Я не стал больше рвать, потому что надо и птицам оставить. Как бы а зима холодная предстоит. Ну и как бы, мне кажется, достаточно будет, потому что она реально такая концентрированная на вкус Рябина, Она не всем нравится, но при этом очень хорошо она сочетается с алкогольными напитками. В плане убивают запахи разные спирты и тому подобные. Что для этого понадобится? У нас вот есть сахар, тут 400 грамм. Добавляем сюда сахар, сахарный песок. А если у вас нет сахарного песка, добавьте сахарную пудру или наоборот. Как бы все засыпали, можете дать немножко постоять это, но ну, как бы мы не будем давать стоять, потому что у нас есть блендер. чуть нога. Мы сейчас все это будем блендеровать, перебивать все в кашу. Так что начнем, приступим к этому действу. Вот показалось, может быть, что много добавил сахара, но все заберет свое. Ну и как бы такая накислая кислая рябина достаточно. И как бы сахара очень не повредит в этой ситуации. Ну вот, друзья, смотрите, вот так перемололась у нас. Почти вся. Есть какие-то ягодки целые, вкрапления. Но ну, я думаю, ничего страшного. Как бы тут не критично это все. Все, да, берем воду обычную. И литр отмеряем. Второй литр воды добавляем. Ну, всю воду мы добавили. Помешаем сейчас. Вот получается, очень э, напоминает мне цвет. Я делал с на настойку такой же. Прям вообще один в один. На запах, конечно. Очень, очень, кстати, ароматные. Очень ароматные. И добавляем наш спирт. Спирт 96% у нас. Тут 0,7% у нас в бутылке. Как бы я не развожу сначала воду со спиртом, а потом уже добавляю это. Я сразу добавляю вот все вместе, потому что я считаю, что какая разница все равно. Может, реакция не будет, не вступит, но это как бы чисто предрассудки. Смотрите, реакция идет. Ну, как бы идет она. Вот все мешается, но может быть она не потеплеет. И здесь было еще 300 миллилитров, Забыл сказать об этом. Получился литр. Такими сделали мы. Получается один к двум. Ну, 40 градусов точно получится. Спиртометра нету, но как бы уже я делал такие напитки. И они достаточно крепкие и не, и, не, и не слабые, если так можно выразиться. Сейчас вот хорошо все размешиваем. В сутки, ну, раза три можно его вот так помешивая. Убрать какое-нибудь прохладное помещение до 5 градусов тепла лучше всего, ну конечно можете и в комнате чтобы у вас было, но есть опасность то, что она чуть забродит, хотя тут есть спирт, но все-таки ягода, она как бы, ну как бы никуда, на любая ягода она бродит, так что лучше в прохладном помещ... помещении держать все, естественно закрыть герметично крышкой, постараться если не плотно накрыть пищевые пленки, потом крышки, чтобы воздух не туда не попадал, чтобы опять же не началось брожение никакое. В принципе можно ее пить сразу, она уже как бы это ну не сейчас вот а вот час пройдет чтобы реакция закончилась с водой и можно в принципе пить чтобы у вас все усвоилось хорошо так что все сейчас накроем крышкой плотно и уберем прохладное место и через пять суток мы с вами снова увидимся будем уже пробовать садить что получилось друзья всем привет пять суток прошло у нас как я раньше говорил можно было ее на следующий день разливать уже ну чтобы все отдать все микроэлементы и все полезные свойства рябины нашей. Надо подождать немножко времени, чтобы все, все сохранилось и отошло в нашу, в нашу настойку будущую. Теперь у нас, вот смотрите, получилась такая штука. Запах вообще великолепный стоит. Цвет вообще очень похож на облепиховый. Запах волшебный. И что мы делаем? Мы берем... Такое же ведро для удобства, большой как бы объем, чтобы нам было удобно переливать тушлак ситчика. Тут тоже лучше побольше, потому что жмых будет. И все, переливаем наше содержимое из одного ведра, переливаем в другое ведро. Процесс очень простой. Можете пусть, также воспользоваться вафельным полотенцем или марлей если хотите чтобы у вас не было больших фракций а так в принципе достаточно я всегда так сижу и как бы пьем всех устраивать вот и все что остается у нас вижмых мы как чуть-чуть протираем его сквозь сито Хорошо отжимать жмых, потому что там достаточно много остается. Запах вообще великолепный просто. Вот прям отдаленно чуть-чуть вот напоминает, облепиховые, может быть, какие-то родственники они с рябины, не знаю. Но запах вообще обалденный. Не то, что когда вот просто настаивают цельные ягоды рябины а на коньяке там, или на водке, на что, на чем угодно настаивать, можно. Вот, а тут как бы я блондернул и запах совсем другой, более ароматный, потому что ягода раскрылась, она раскрылась за счет еще спирта, она не кипяченая, она осталась со всеми, со всеми своими натуральными запахами. Не больше, что вода сырая, как бы все пьем воду сырую, возьмите любую подготовленную, фильтрованную, как мы, колодичную, как бы, быть уверен, что вода самое главное хорошего качества потому что под, как бы подводные стои подземные источники они тоже бывают нечистые смотря где находится источник сам колодец скважину где вы копали нашим колодцем пользуемся всегда там вода очень вкусная хорошая хранится достаточно долго как бы для сырой воды вот и все остался у нас самый простой момент это вот взять и перелить в нашу тару и обязательно сейчас попробуем на сахар если сахара мало можете добавить, потому что из рябины из этой я первый раз делаю и как, как вы знаете она очень горьковатая и имеет такой тоже специфический вкус, так что лучше попробовать. я насыпал э, сколько я не помню 300 грамм что ли? уже 5 дней прошло не помню надо все равно попробовать сейчас я возьму рюмочку как говорится не во вред а для пользы запах вообще обалденный. М -м -м -м. она горьковатая горьковатая немножко вот но сладкая достаточно кто любит послаще, добавьте еще необычный вкус необычный пьется легко но вот эта горечь для профилактики витаминов это очень полезно зимний период очень вкусно пьется легко алкоголь почти не чувствуется Сахара вообще идеально идеально, чтобы не пересластить чтобы не слишком притерная была вот, потому что может кто-то увлечься и как сироп выпить но ну, не главное, мы попробовали результат отличный и разливаем все по нашей по, нашим, по нашей таре процесс простой и увлекательный так что вот смотрите получилась вот такая великолепная настолько на на рябине миначина плотки а на красной рябине не бойтесь делать вот такой результат великолепный цвет это прям оранжевый от слова оранжевый делается очень просто ингредиентов очень мало единица там спирт ну или самогонка что вы используете наверное самогонка будет более как полезна. В данной ситуации Так что был с вами Димас Кому видео понравилось, обязательно подписывайтесь Ставьте лайки, дизлайки Пишите в комментариях обязательно Какие вы делаете настойки Либо какие нибудь наливки подобные Из чего-то там как-то по-другому Менее крепкие Но менее крепкие такие напитки Они не очень пойдут Потому что ну, На любителя На любителя много не выпьешь а именно крепкую выпил и как бы и для организма немножко полезно. И вообще увидимся в нашем канале. Всем пока, удачи, главное здоровье, берегите себя. Все, пока-пока. Мне понравилось. Результат отличный просто. Так что сейчас пойду еще собирать э, с, э, с рябину что увлекся за разговором, пролил.